Всем добрый вечер. Сегодня мы продолжаем играть за нашего джедая консола, джедай тень. И будем видеть и смотреть, до чего же мы дойдем в этот раз. Так, получаем ежедневную награду. По галактическим сезонам нам еще недоступно. Так. Что мы забыли на Карлусанте? У нас есть основные задания. Да? Итак. А у нас есть... Постойте-ка. Сейчас мы кое-что посмотрим, нет, у нас нет, значит пешочком. Так, сначала а, все же посмотрим, вот. меняем и сейчас поторгуемся немного. Так, продаем это все. Тоже? Ну вот как-то так. Ну и э, так сейчас э, посмотрим что у нас Не-не-не. на него это не подходит значит продаем вот все мы освободили инвентарь немного так теперь отправляемся Пешочком, пешочком. Так. Отправляемся mm -hmm. в нашем эк экстренном такси. мы прибыли теперь смотрим куда нам надо а нам надо давайте сначала пойдем и спустимся по лифту так что вперед у нас нет из двух животного позволившего нам немного быстрее перемещаться так что будем бегать пешочком так подождите-ка мы можем использовать стел скрытность если мы не хотим мы э, если мы хотим избежать лишних стычек например это нам может помочь так похоже нам надо сюда а тут есть скажет он нам расскажет? миссия расскажет? E миссия force. I hope I can convince you to help an old man out. Ames Lauren Goanthor, President of Goanthor Industries. finestest custom metalwork on cars. At least we used to be before the sacking. Once the attack began, I went off the grid. Los my connection to the upper levels. Took elbow grease to stay afloat. Did well until those Justicars arrived. Took over my shop, kicked me out on the street. Uh I'm sorry you had to endure their bullying. I'll survive. My company's another story, but it's salvageable. The Senate and such won't help. They don't want to face the Justicars. Also, they say they got no record that it's my shop. Of course, those records are long gone blown away during the sacking of Coruscant. The only proof I have now is the deed. And that's inside my old shop. If you get it, I could force the Senate to push the Justicars out. Your company will be back on its feet in no time. Glad to hear it. You. You'll always have a friend in Gothor Industries да мы поможем себе даже совет ему не может помочь итак значит пока мы на лифт не пойдем мы пойдем сюда сначала сюда о а что если мы сделаем так можем ли мы миновать их успешно а сработало смотрите -ка. Ну а тут все равно их придется убить. Вот видите, они сами нас так донесли, я это и хотел проверить. Минус сколько уже двое, минус еще один, готовый, вперед. Инвизабл, невидимость как хорошо работает. На этот раз я отражу твою способность. И получай порцию душения от теневого джедая. А вы не промах. удалить все им конец но тогда выполняем бонусную миссию так покидаем магазин если это был магазин ждем все вперед сейчас устроим небольшую резню. Даем тебе предметами, хотя ты выдержал, но рано или поздно ты падешь, или один из нас падет. Так. Снова. Готов. Так. Оставалось, оказывается, его только добить. Теперь вы... А как вам такой поворот? Теперь-то остался один. Ну что, кто кого? еще тут такой крутой есть о вот ты мне нужен у нас с тобой старые счеты довольно стойкий Ну ничего, они с такими мы справлялись. А, хватает, но так итак да начнется потеха. Даже дроида можно душить, но вы уже об этом знаете. Севач повержен. Теперь ваш череп. Все. Ну что ж, теперь вы... Баба. Севач который выстоял против нашей напасти. Все это безврежен, если они тоже. Не в мою смену. Так, что мы делаем дальше? Уходим отсюда. На этом наша работа закончена. Здесь. О, нас поздравили и при этом сказали насколько удивительную мы работу проделали то есть он не ожидал даже что мы сможем справиться с этим но мы справились всегда они не наша забота Так, мы же верно идем, почти. Сейчас будем поворачивать сюда. Готово. Пускаемся. Искать угнотов. Мы их нашли и поговорим с Готрутом. Он говорит, что у них нет бластеров. А мне нужна устройство Гри. Ты знаешь, я здесь. Что ты имеешь виду? Они не воры, они инженеры. А Сенат не послал никого, чтобы провести ремонт здесь. Потому что там видимо трубы повреждены Сенат да. не помогает А, без их э, фильтров воздуха э, дымка распространится быстро и... и повлияет даже на не людей. И решить этот вопрос, чтобы избежать эпидемии, нужно поскорее. покойся сфокусируйся Хорошо, я спрошу их, как помочь вам. Так, нужно починить консоль Гри. Так. Нам надо выходить отсюда сейчас. Вы нас не видели и не слышали. Сначала я бы предложил погореться дальше, посмотреть, что насчет другого сюжетного задания. Так, мы же верно идем, да? Да, бывает так проверять, чтобы, а то бывает можно зайти не туда. Так, так. Сейчас сюда и пойдем, чтобы пойти еще дальше. Так, здесь пока нам ничто не угрожает. Так. Сейчас нам надо идти сюда. Так, снова. как э, типа маскировка хотя нет маскировка это тебя видят но тебя не опознают что ты так замаскировался А это можно считать как невидимость ты, ну хотя скрытность тебя не видят когда мы торгуемся мы становимся видимым Ага, так. You are duty. To your Влияем на нашего друга. О, новое снаряжение, получше. Теперь, когда мы немного промгредили, смотрим, что мы можем дать нашему другу. Так. Даже смотрим насчет перчаток нет больше мы ничего не можем ему дать поэтому продаем и идем дальше мы еще не прибыли к местному значение сказал, что почтет за честь уничтожить Джастикаров. Так, нам сюда Новое исследование Operations Base Идем дальше Пока что нас не видят, очень хорошо значит наша скрытность работает. Кого-то уже убили, значит здесь кто-то уже до нас побывал. А вот куда нам надо. Got Guts Jedi walking into my base, stealing two of my Noeticons. Those noeticons were looted from the Jedi temple. You've messed everything up. They said I could rule the Justicar territory if I got them the Noeticons. Just one left and it's theirs. Кто это они? Who are you talking about? Doesn't matter. This is my only chance. А, anyway. ah, он все же понял. Он, он потерял один ноэтикон, и он дает нам еще один. типа, Потому что иначе, если он это не сделает, он же понимает, что он все равно труп, и он нам просто ему это дает. Амазел. Молодец. Забираем. Ого, где это мы оказались? О, oh, thank goodness, a visitor. It gets so lonely in here sometimes. I would offer you a drink, but, but we could play a game instead. А это запись? Это не наетикон? You don't look like Jedi master. What's going on? Well, I'm not a Jedi master, which would explain your first statement. And as for the second, it's hard to say. I'm guessing you activated what looked like some sort of ancient device, a holocron maybe and something went wrong. You zigged where you should have zagged and you ended up here секретов. Нет, hmm. nope. But whatever it is, you won't be able to access it in here. And there's only one way out. Well, I suppose I could let you go, but you'd have to play a game with me first. A game of questions. Answer right, you're free. Answer wrong, and your strength becomes a permanent part of this place. Хорошо, Such an accommodating guest. Okay, The first как ты понимаешь ответ? Ты спрашиваешь Too obvious, I suppose. It's no fun when you get the answer right. Next question what does the wise person know? what is right and what is wrong? What is true and what is false? Oh dear wrong answer. А, неверно ответил. больше информации no, <звы> а она не знает ответы на эти вопросы так я думал нам не придется с ним сражаться но видимо э, мы ошибались like The Jedi won't be a problem anymore. Now, your master won't mind about those other Noeticons, right? He might not. Only it seems your plan was a failure. What the...? But look! He's weaker! It did work! Stop object? I would have preferred if a little trap had killed you. Not that it mattered. The Noeticons are nothing on their own anyway. А, ah, они полагали, что мы погибнем, попав в uh, Но мы выжили, попав внутри uh, Энратикона. И он говорит, что мы не uh, uh, должны остановить его или его мастера. Твой мастер? Похоже его мастер этого сита это наш мастер джедай Йон Парж. Но это пока не точно. И от этого напал вместо этого погиб он теперь мы победили и на этом мы конечно же закончим на этой ноте наши приключения и продолжим в следующий раз